Ребята, всем привет Видео, наверное, получится не очень Не очень короткое Оно записывается совершенно экспромтом Никто ничего не планировал делать Но сейчас я вам чуть-чуть расскажу Предысторию того, что вы сейчас увидите Привет, Жень, привет Джамик, привет. Привет, привет В общем, все мы, естественно, с вами наблюдаем за событиями Которые происходят в Украине Сочувствуем, сопереживаем Мне кажется, что сейчас Наиболее важно, вот именно сейчас В эти моменты как бы высказать свою позицию для того, чтобы, ну, вы понимали вообще мое отношение ко всему происходящему, чтобы, в общем-то, те, кто подписан на Инстаграм, и я вас всех прошу подписаться на мой Инстаграм, все уже знают мою позицию, многие со мной не согласны, куча, куча всякого хейта, понятно, что не всегда он идет вот от реальных людей, да, и это, в общем-то, можно заметить, огромное количество людей отписалось от меня в Инстаграм, я этого совершенно не боюсь, можете сделать это и здесь, в Ютубе, Мою позицию это не изменит, у меня есть четкое понимание того, что сейчас происходит в Украине. У меня, я, я действительно переживаю за то, что там происходит. Я не согласен с действиями российских властей. Я, я не знаю, последние вот эти два-три дня я просто... У меня нет никакого здорового, нормального сна, ребят, подтвердят, да, вчера я лег... Я вчера был с работы, вчера только приехал с работы, и поэтому мой уставший вид на видео вы могли, могли заметить, который вы сейчас увидите. Лег в 7 часов утра, проснулся сегодня в 10. И, в общем-то, вот-вот мой весь сон. сейчас, наверное, видно, что я не совсем здоровым человеком выгляжу. Но я не знаю, каким образом поддержать украинцев. Я свою позицию высказываю ежедневно в огромном количестве в Инстаграме, Я публикую истории. Хоть каким-то образом я стараюсь поддержать, я не знаю, боевой дух, настрой. И просто не представляю, в каком состоянии сейчас находятся люди, которые живут в Украине. Вам огромная, ребят, поддержка. Я там был, я знаю этих людей, я лично получаю от них информацию, я каждый день на связи, И вот прямо сейчас я на связи с украинцами, вам большая поддержка, ребята, Держите, пожалуйста, мы с вами, вы должны понимать, что адекватная часть россиян, где бы мы ни находились, по всему миру, мы с вами, мы против войны, мы против действия российских э, оккупационных властей, мы против вторжения на чужую, чужую территорию, я сижу, слежу бесконечно круглые сутки за тем, что происходит, телеграм-канал, анализирую информацию, э, просматриваю ее спрашиваю о ее достоверности у моих друзей, которые находятся в Украине. Вчера мы ходили на такую, я не знаю, акцию, акцию поддержки, солидарности с украинским народом, который проходил в Майами. Только я приехал вчера с работы, сразу мы, я, Джамика, Женя, мой друг Владимир, все отправились туда. Насколько это помогает, я не знаю, ребят, я не знаю, что в данной ситуации делать, я не знаю, как помочь. Но всеми путями пытаюсь каким-то образом поддержать, как я уже сказал, опубликовать какие-то видео. Ну, что я могу в моем положении здесь еще делать? Ну, давайте я буду вот эту правду транслировать, говорить о ней вот сейчас в Ютубе в том числе. В общем-то, вчера мы сходили на эту акцию. Вот вы ее сейчас увидите. Она довольно многочисленная была. Увидели очень много светлых, умных людей. После этого мы пришли домой, и уже с Артемом ребята спали уже под утро, наверное, зашли в чат рулетку, там, ну, собственно, что я себе представляю, чат совершенно роддомные люди из России, и не только, заходят на этот чат и начинают э, какую-то беседу, в общем-то, э, повестка дня, она определена совершенно точно, и об этом э, и, и приходилось мне вчера говорить, и в том числе мнение россиян, которые проживают на территории России, мне было интересно, поэтому, вы уж меня простите, но иногда я играл роль э, украинца, который живет в Украине или не украинца, просто человек, который живет в Украине, Иногда я людям говорил, что я россиянин, который не проживаю, ну, в общем-то, вы посмотрите, все, все увидите, но мнение этих людей я хочу вам донести, я хочу показать вам этих людей, я хочу продемонстрировать то, как реальные люди сейчас в России относятся к тому, что происходит. Я в глубине души все равно надеюсь, что те адекватные люди, которые мыслят иначе, как, как уж будет нескромно сказано, мыслят, как я. Мы в большинстве, мы не в меньшинстве. Несмотря на то, что происходит какая-то большая невероятная просто объемов атака в интернете, в инстаграме, везде, где угодно, где бы ты ни выложил пост, начинается очень огромное количество хейта. Меня это не сбивает с толку, я понимаю, что происходит еще раз. Поэтому сейчас вы увидите какие-то фрагменты нашей беседы. В этой чат рулетки вчера до утра мы проводили эти беседы. Но ну, вот несколько человек я вам покажу. По понятным причинам одного человека э, я замажу лицо, я э, скрою его. В общем-то, смотрим, оцениваем, пишем свои комментарии. Мне интересно и ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Но еще раз повторюсь, я нисколько не, не огорчусь, если кто-то из вас не согласится со мной и захочет отписаться от меня. Нет проблем, пожалуйста. Пару слов, ребят, Женя, что думаешь ты? Согласен? Я, да, я согласен. И самую вот эту разницу я увидел вчера, мы были на акции в солидарности, с да, украинцам. Потому что я заметил, как это мирно все проходит. Это первый мой такой публичный визит, где на меня полиция просто смотрела. Да, Почему важно Хорошо. сказать, почему Женя а, это отметил, потому что в России он также участвовал, разумеется, в акциях да, протеста и, и, разу не было, и они заканчивались я... несколько другими событиями. Да. Джам, пару слов. Вообще во всей вот этой уже восьмилетней вообще-то войне, да, не, не надо забывать, что оккупация началась в четырнадцатом году. А здесь понятно, сторона украинской армии. Ребята, хлопчики, вы защищаете свою землю. А куда пришел российский оккупант, это, это называется просто захватническими действиями. Ребята, перемога будет за вами. Слава Украине. Слава Украине. Слава. Героям слава. Мы с вами, ребят. Ребята, всем привет. Сегодня я только приехал с работы, Джамик помог, меня встретил вместе с Женькой. Привет, Женя. Привет, привет Джамик. В общем, сегодня вечером в знак солидарности с украинцами а, состоится такая встреча. Встреча всех желающих, всех тех, кто неравнодушен, и вот мы с ребятами решили, что дома не нужно сидеть, нужно съездить, ну, пообщаться с людьми, поделиться, я не знаю, своими тревогами тем, что на душе может быть, всем нам несколько станет легче. Не знаю, каким образом это лечится, каким образом сделать так, чтобы было чуть-чуть спокойнее на душе. Наверное, это невозможно, но вот сейчас есть такое мероприятие. Мы решили не остаться в стороне, принять участие, постоять рядом. Я не знаю, в каком это формате, каким образом это все будет выглядеть. Но ну, вот сейчас мы подходим. А, там стоит полиция, какую-то часть дороги, как мы видим, перекрыли. Сейчас мы с вами посмотрим, что происходит. Вот написано, видите? Стоп, война, стоп. Путин, стоп Путин, вот это совершенно правильно. Ребят, мне сложно сказать, какое количество людей здесь сегодня находится. Но очень много людей, люди стоят вдоль трассы. Написано, что я и русский на плакате, и я с украинцами. Нет войне. Полиция стоит, охраняет. Разумеется, не вмешивается. Там тоже какое-то количество людей имеется. Ну, ребят, количество людей только увеличивается. Периодически проходит сотрудник полиции, который стоит на дороге и перекрыл одну полосу. Ну и так любезно просит просто людей не выходить на проезжую часть. Там Вову увидел, пришел. Привет. Вова увидел, пришел? Вова, пойдем, подойдем, поздороваемся. Давайте я вот здесь пройду. Слушайте, даже не знаю, не знаю, какое-то такое очень неоднозначное меня чувство. С одной стороны, очень классно, что все сплочены, все вместе. С другой стороны, ничем мы помочь прямо сейчас не можем, поэтому, ну, поэтому я так сейчас очень сильно активничаю своими инстаграмами. Пишу посты, какие-то сторисы записываю. Против а кого-то я смогу переубедить и открыть глаза, что открыть глаза на то, что творится в России, потому что кто-то мне скажет, ты сам не находишься там, а такие вещи нам тут говоришь и рассказываешь. Как вы находитесь там, и я вижу много тупоголовых, просто каких-то ватников, не знаю. Можете обижаться, можете отписываться, совершенно не интересует меня это, но. Есть те, кто реально считает, что это, это, эту войну затеял Селенский, что это Украина напала на Россию, а Россия здесь вообще ну, ни при чем, это только обороняемся, ребят. Полный бред, полный бред. Мнеку было залупаться. А они залупа... Ну а с чего началось, а ничего залупаться начали начал ну это они начали упать марские вот. хуяцкие там типа мы там мы там мы там мы там а в итоге не хуяц не получили еще получили да не пока вот. пока не получили пока российские вертолеты падают там Я да сказал. нихуя не падают Нет? российские вертолеты опа, опа, опа, опа, опа, с чего там, блядь, будут падать так у мультолёта? По официально падают, и кто еще не упал, блядь. Ну, по знаешь, Там не разглашают, блядь, потому что, видно, как и с Крымом, особо не разглашает, а итог будет, блядь, а, ребятки, я так понимаю, блядь, скоро ну, Одесса раз, будет раз, опять наша. Ну, не ваша, наша. Нам больше-то и нахуй не надо. Вы там живите, там, я не знаю, там, Митлера почитайте, еще кого-нибудь, блядь, хуй А мы заберем то, что нам надо, и... А чё надо-то вам? Блять, мы, мы ещё не определились. Ну, так, Странно. так нельзя нападать на страну, не определять, Конечно. что надо. Ну, нихуя было залупаться. Да нет, ну это же... То есть, доп... Ребят, ну допизделись, ну по факту, ну пизделись. А как это? Да вот так. Ну я-то лично что -то плохого сделал вам? Блять, ну тебя-то никто и не тронет. Живи спокойно. Ну блядь. как не тронет? У моих друзей там да, обстреливают дома. И Два Блин. жилых частных дома. Отойдите от машины. Погибших не знаем. Скорая помощи, все сюда. Ну правильно. Так за что? Они-то Ну если, подожди, подожди, ну если ты будешь, блядь, залупаться, тебе чем подойдет и ебал набьет. Нет, А кто да блядь, а блядь, это? Так вот, я, блядь, это ну в чем я виноват? Не, я-то лично же не залупался. Ну, ты должен... Не, ну блядь, понятно, так тебя никто не тронет, живи спокойно. Так нет, бомбят же бомбят же дома. Мирные, мирных ну, людей. Блять, ну подожди, ну по вашим же словам, блядь, вы ж нахуй сбиваете, блядь, наши, блядь, вертолеты. Так вы же на нашу а зону зашли, вы же на нашу территорию, это Украина, это наша страна. Успокойся, какая ваша страна? Где ваша, где наша, нахуй? Успокойся. Не, ну как? Ваша стала наша нахуй. Не, ну так да. же вопрос не решается, силы же нельзя решать. Да, а как еще решается? Надо было раньше решать, а не залупаться. А как не Добрый мы вечер, мы из Украины. Так мирные люди, и доброе не Доброе утро, мы из России. Херсона наша, это наша, Донецк наш. Вот и все. Так это же наша территория. Иди, ребята, спокойно. Ну, а тебе какая разница, где жить? Ну, я, я выбирал президента. Я хочу жить со своим президентом. Какого? Зеленского. Какого? Вот Слушай, вот этого лизуна, который на сами блядь, камеру лизал. Ну, это мой президент, бля, мне слушай, он нравится. Сумак, ну ты, слушай, ну ты реально вот достойного чела выбрал, вот правда говорю, блядь. А вы кого выбрали? Ну, У вас ты? 20 лет один и тот же президент. Мне 30. не выбирают никого. 30. Хорошо, подожди, давай вот скажем так, сейчас мы откинем наши распри, да? Какого бы вы хотели президента себе? Порошенко, ну вот откинь там, не помню сейчас говорить по поводу там хуёвого, бездатого. Зеленский вот так, устраивал, системы. Зеленский ну, устраивал. Подожди, подожди, подожди, давай скажем честно, кого бы ты хотел? Ну трёх, да? Зеленский, Порошенко и Путин. Вот, блядь, просто логику включи. Так мы уже сделали этот выбор? Ну... Кого? Это тот, который назад. камеру там на саммите лизал, так вы, да? Ну я не знаю, кто лизал, но мы выбрали Зеленского. Ну кто? Да ты посмотри в интернете, блядь, Лизун Зеленский, как он на камеру лезет блядь, на сами. Ну, это пар... твой пиздатый президент. Да, мы его выбрали. А в следующий раз выберем другого. А вы выберете а, другого? Да, я Подожди. Так вы еще и ляшку выберете, ёпта. Нет, ну кучу, если мы пожелаем, и, и, блядь, мы выберем Ляшко. Ты, блядь, ваш президент. Нет, ну мы гордимся он. своим президентом, а ваше это какое дело? Ну как какое? Ну что, выбрали, то и пожинайте. Так что пожинайте? Ну, было залупаться. Подожди, подожди. Да залупались, пизды получили. А что такое залупались? Ну, да, блядь, ваши шнациски залупались. Какие нацики? Зеленский вас залупался. Нацики. Вот. Нацки. А что, что что? Как ну. это залупались? Что это? Я просто не пойму, о чем речь. А ба наоборот. Ну ты сейчас тут врубаешь. Не-не-нет, на, на самом деле мне интересно, о чем мы говорим вообще. Мы. А вас? Что пора, блядь, нам, блядь, забирать свою, ребят. А что свое? У Украина же это не ваша. Киев это же не ваш. Фуяли, йопта, не наша. А блядь. почему ну, ваша? Фуяли, не наша. Ну, памятники-то наши стояли, йопта. Какие памятники? Ну, которые вы валили на Майдане. Так это наше дело, это как наша как страна. Вас, Мы это все хотим, то и делаем. Какая, какая твоя страна устроена? Украина, Россия. Твоя страна пойдет за 4 дня, нахуй. Так нет, ну... Я же не говорю о том, ну, что вы слабые, вы сильные, ну, очень сильная страна. А чё залупались-то тогда? Да как залупались, каким образом? В чем прикол залупался? Ну, новости там не смотрел, там ваш этот, блядь, как его, дурак орал, блядь. Добро пожаловать в ад, блядь. Мы устроим нахуй эту хуйню там. Так это блядь, наша страна. Ад, Мы что хотим, то и говорим, что хотим, то и делаем, В пределах своей да страны. На в пределах Ой, своей чувак, страны. Ну ты же мужчина, отвечайте теперь за свои слова, еб мать. Ну все, пришел царь, блядь, попробуй, наш царь. Я хочу жить в Блин, мире и согласии. Ну, подожди, ты сейчас говоришь от имени, от имени страны, от имени страны ты говоришь. Вот я говорю да. Да пизделись, получайте. Ну я так не считаю, что, что мы чего-то лишним все можно Считать как угодно. Победители не судят, чувак. Запомни это. То ну есть да. это, это нормально, это да? Это мир. Ты да там за своей толерантностью может где-нибудь, не знаю, там в Европе, блять, там. Так мы и хотим блядь, к Европе, мы и хотим к Европе. А вы не позволяете а, нам это сделать? А чего вы хотите к Европе, Чтоб халява, чтоб чтобы вам платили, блять, по безработице да. деньги, блять, вот, да, вот халявщики, вот халявщики, вот. А все, вы, а все, вы. Пришел, саль дал, сказали, все, сядьте на место, блять, и не прыгайте никуда, вы не пойдете. Нет, а. А он... вы можете, послушай, да. вы можете там избирать, не знаю, там, блять. Один вас, блядь, шоколадом накормил. Блядь, это, как Второй всю Россию... Не, ну не И только ваш, просто. он весь мир кормит шоколадом. Следующий кто? Я говорю, следующий кто у вас будет? Путин, наверное, я так полагаю. А Это твое дело. Сам сказал. Полагай как хочешь. Все, победители не судят, чувак. Я понял. Ну ладно, а на я самом понял. деле, мы просто вот, у нас пропаганда тоже, не знаю, поверите или нет. У Путина действительно такая большая поддержка в России? Или это просто он за счет своей силы власть удерживает? власть свою уже 20 лет или действительно его так много поддерживают людей? Поддерживают, реально поддерживают. То есть действительно 80-90% да? То да. О чем. А за что поддерживают? Да. Говорят, что уровень жизни в России снижается, говорят, что за... зарплата падает в последние годы. Медицины нет, здравоохранение Я... не... друзья, друзья, олигархи. Кстати, медицина у нас нормальная. Вот тут, вот, тут Бесплатная человек, действительно не... хорошая, да? да. Да. А, ну, а, а через... то, что я слышал, что вроде как, ну, школы, вот это вот все, учителя, вот сейчас по последней статистике, две третьих россиян в России зарабатывают меньше прожичного ну, минимум, меньше, сколько там, 13 тысяч гривен? А пропаганда. Я тебе могу да, сказать, у нас... вот, вот у нас отучилась девочка, там, у знакомых, она устроилась это, в эту школу, у нее зарплата 35 тридцать 37, ну, как вот, Достойно, молодой да. учитель, например. То есть это реально достаточно... Вообще 30, это 30 тысяч, тысяч это ну, хорошие да, деньги для России. Ну, то есть можно всем позволить достаточно, я думаю, да? Ну, это среднее. Не, ну все равно достаточно, 30. да? Всем можно позволить на 30 тысяч в России. Ну, у нас не 30, считай от, блядь, где-то 37, от 40. То есть вот так вот начинает. Ну да, а ты сам чем занимаешься в какой сфере трудишься? А я не работаю. Ух ты, нормально. Mm. А что ты на, дотан, на донаты, дотации, что ли, живешь? Путин, что ли, с... не, не. снабжает не, или что? Не, не. Ну, да, Помогает. А что ты сам да, пошел бы воевать, если Путин сказал, мобилизации надо идти на Украину? Блять, духовно, я об этом не думаю. Я за свой повоевал. Какой-то расследный там был, какой-то ваш этот политик местный. Нав да, Нав... Да, Навальный, Навальный или кто-то, да? Блять, ну, если честно, его в России никто всерьез не воспринимает, потому что все понимают, что это, блядь, искусственная хуйня, созданная самим Путин ребят нам что-то не спится знаете уже время ну как что-то не спится собственно понятно почему не спится время 3 40 понимаете 3 40 а в россии сейчас уже обед и в украине обед но в общем следим за новостями зашли в чат рулетку и просто выцепляем Снова там новый сериал выцепляем б... там я не буду обзывать этих людей я надеюсь вы вы это все умные и все прекрасно понимаете но вот играю я роль сейчас я разные роли играю но вот так получилось что с этим мужичком я играл мы играли роль украинцев да знаете, здесь даже не надо утрировать, это, это беда, это трагедия, это, это ужас, просто ужас, в котором сейчас находятся эти люди. Я со всеми общаюсь, переписываюсь с кем-то. Ребята реально находятся, кто-то там в каком-то убежище условном, да, кто-то в метро, кто-то в дому у себя в подвал спустился, есть такие у меня. Я не буду, ладно, очень много своего мнения высказывать, чтобы тоже всех, всех не раздражать, знаете, потому что эта тема такая действительно болезненная для всех сейчас. Мне даже, знаете, я написал, что мне, мне стыдно, и мне правда стыдно, и не, иногда, знаете, я боюсь, я, я реально переживаю за тех моих товарищей, и знакомых, друзей, кто сейчас находится в Украине, и я пишу им и переживаю дома, а может быть они реально меня считают врагом. И так аккуратно спрашиваю, привет, как у тебя дела? И очень переживаю, чтобы они не посчитали, что я спрашиваю Да просто из любопытства Я спрашиваю, потому что я действительно переживаю Я спрашиваю, потому что я действительно вторую ночь плохо сплю, ребят И вот сейчас 4 часа утра, и спать совсем не хочется Слежу, обновляю ленту, телеграм-каналы Любые источники, анализирую информацию Не верю, кому, кому попало А пока давайте продолжим беседу Может быть, немножко больше я стану И вас, в том числе, и тех, кто так топит за Путина те, кто вообще не понимает, что это, к чему это все приведет, это приведет к тому, что уже цены увеличились, они будут увеличиваться. И если сейчас вам не хватает зарплаты для того, чтобы а, путешествовать, то завтра вам не хватит зарплат на то, чтобы обеспечить себя, чтобы покушать, купить, чтобы в ресторан сходить, если вы сейчас ходите в ресторан. и близких заберут на войну воевать за Путина. За Путина, ребят, воевать за Путина, понимаете? Поэтому, а украинцы сейчас воюют, они не за Путина, они не за Зеленского, они за свои территории воюют, понимаете? Они на своей территории находятся. А вот те, сложных даже россиянами назвать, оккупанты, которые вступают на чужую землю, на чужую, как бы вам ни было, была ненавистна Украина, я сам смотрю, многие прям с такой ненавистью относятся, это чужая страна. Вот это вот основополагающие вещи, которые нужно понимать. Ну как-то там. Да я нормас, выключаю. Мы тоже нормас. Нормас, вот не понимаем вообще, что в мире Ой, происходит. Ты, ты я такая же хуйня вообще не понимаю. Ни суверенитеты, ничего не ни эти, блядь, подписи. Вообще не ебу нахуй. Я просто смотрю и нахуй не поня... непонятно чего. Ну и что ты считаешь как вообще? Да я, честно говоря, ничего не считаю. Вот я ебал, я лишь бы меня не мобилизовали никуда бы нахуй. А ты сам в Украине живешь? Нет. А тебя откуда мобилизуют тогда? Да я и буду, что там происходит, кто вообще, вот, ну, мне кажется, Россия же никуда не начинает, это вот только разговоры, что Россия там что-то делает, правильно? Не, ну вроде бы я слышал по новостям, что Россия сейчас находится на территории Украины, российские войска, ну, то есть на чужой... На границе. Не, нет, уже внутри, уже внутри воюет. Внутри? Ну, конечно, да, уже, уже есть свидетельство об этом в Киеве. Ебать! Что? Ну, я хуй знаю, что, ну, что думаете по этому поводу вы? Ну, я думаю, что это чужая территория, что мы не вправе заходить на чужую территорию с, с автоматами, с пушками, с вертолетами и обстреливать чужую территорию. Разумеется, что Украина, украинцы ну вынуждены защищаться, как мне кажется. Они же на своей территории, они должны защищать свою землю. А ты, получается, Путина поддерживаешь, да? Да, блядь, как, в чем я его могу поддерживать? Ну, ну, вообще, блядь, вот жизнь не нормальная. нет. Ну, может... смотри, у них, ну вот смотри, он в чем-то, да, он, он что-то делает правильно, ну, что-то. Вот, ну, по мне, вот как для людей там что-то, что блядь, вообще левое дело А для людей что ну. делает? Ну, блядь, да вот тоже ебану, вот он, ну что было вот в начале нулевых вот этих, ну, какая нахуй это, блядь, всю страну попродали, ебать. Не, ну уже это не нулевые, нахуй. уже 20 лет прошло, слушай. Нет, ну прошло, ну вот я тебе говорю, ну просто. Он переключил. Да не, он не одуманичая. Здорово. Здравствуйте. Ты что такой серьезно? Болею. Ты такой серьезно, как будто мы к тебе на территорию ворвались, как, как на Украину россияне. А кто вы, например? Ну мы вот вдвоем как будто бы к тебе вторглись в квартиру. Да блять, болею, понимаешь, ковид. А, ковид, Синяя такая есть, вы Да. А. -а, -а. Реплевир. Реплевир. Понял, понял. Ну а что думаешь по поводу Украины? Смысл какой? По поводу как чего, например? По поводу того, что. Хорошая страна. Хорошая? Да. А по поводу того, что они дают отпор оккупантам российским. А, наконец-то. Восемь лет, блядь, давали, давали а здесь, за два дня, блядь, задавали, да? Это как? Ну ты же взрослый человек. Нет, так я же. Ты можешь понимать, смотри. Если война идет с четырнадцатого года, например, да, а, блядь, второй день они хуяк задавали сразу. Это как? Я ну, смотри, не понимаю в том, кто что, Смотри, э, люди бегут не, не на Украину, а бегут в Россию почему-то. Ну это как? А, откуда бегут? Кто? Луганск, Донецк, Нет, мы сейчас про Киев Ок, говорим. Луганск... Это как? А, про Киев? Нет, Киев это, это, это Киев. Здесь нет. Нет, на ну, то, что на Ки Киев бомбят сейчас российские э войска. Киев бомбят. Да. Нет. Если, если вы не знаете, то вооруженным силам Российской Федерации есть указ мирных жителей не трогать. Нервных жителей не трогать. Какая жесть. Ну, Делай, так а так так или... Прям перед домами, прямо перед домами, прямо вот здесь. И взрывают они только военные части. Именно там не не казармы, нет, склады РАФ. Знаете, что такое, так нет? Уже, есть... Так уже есть... видео есть. Нет, нет, нет, подожди, а зачем, для чего это делать? А? Это же чужая территория, это же не наша. А геноцид собственного народа вы знаете такой, нет? Нет. Ну вот, узнаете как-нибудь. А может, вы расскажете, что это? Знаете, я не вот не вот историк, реально. Но знаете, в курсе геноцида собственного народа. Ну да, как-то. У меня корни просто есть украинские, есть корни немецкие. Не-не-не, я... так мы же тоже не так историки. Я, я же просто мнение спрашиваю. Путин пришел к власти в каком году? 2000. До Залупу. Ну, в 2000-м. Да Ну 99-м. каком ты хочешь сказать? Когда... Нет, в 98-м, когда Ельцин сказал, что этот будет преемник мой. А ты пиздишь, ты, блядь, историю нихуя не знаешь. Так ты же сам сказал, ты не а историк, тебе... а я не говорил, что я историк. Ну я просто служил, я знаю, что это такое. Ну Нет. это, это Нет. я не считаю, 2000 что это большое достижение. Это где? Это где в 2000 году? Хорошо, где это? Что где? Ну в 2000 году Путин делал геноцид. Твои слова, где? Я говорю, что с 2000 -го года по нынешнее время Путин устраивает геноцид собственного народа и в настоящее Кстати, время. чужого народа. Ну где? Ну где в Российской Но... Федерации, где? А теперь на Украине. Где в Российской Федерации? Где? Территория не, Российской пример. Федерации, Российской она Федерации большая. Федерации. По всей люд, территории. Люди вымерли с 2000 -го да, года при его правлении. Вот. Да, блядь. Да где он делал? Да, да, да вы дураки, блядь, а. Нет. Я понял. Нет, а то, что шестой, шестой Но... год по статистике падает дохода населения, дохода россиян. Это что? Я не знаю, у меня, блядь, у меня все ништяк растет. Серьезно. Я понял. Сколько у тебя зарплаты, я уже, не я уже, я уже, брал три, три новые машины, я уже Купил, реально. Купил, через три года продал. Взял опять новую, новую взял, салона. Вот. Опять продал. Сейчас вот взял третью машину. Я у меня свой дом. Гараж, баня. Ну, ну что, я понял, что, да. что, Нет, ну ладно. Но, нет, нет, хорошо. 16 метров у меня. Я Украина не проиграла никак. Она даже выиграла. Сейчас этих 15 пизды им дадут, и все будет ништяк И снова доживете нормально, реально. Так думаю, мы, нет, подожди, серьезно. мы начали, мы начали с я. чего? С того, что действительно российские Давай. войска вторглись на территорию Украины и не бомбят да. по мирному населению, да. как ты выразился, хотя доказательства нет, обратного, да. обратного имеется. Ну да ладно. А бомбят по каким-то там... ты же дома сидишь, тебя кто-то бомбит. Ну ты же не знаешь, где я сижу. Я же тебе не сказал, где я сижу. А, ну блин, ну я думал, что дома, видишь, там у тебя кот там сзади. Ну, ну это, нет, кот есть давай не собрали. только в Украине. Кот не только коты в Украине. Не, не, не, хорошо, да. хорошо, хорошо. мы, хорошо, это, это. Ты с этим согласен, что Россия вторглась на территорию на другого государства? Не вторглась, а просили ее зайти. А кто просил-то? Глава Пушилин. Глава чего? ЛНР, ЛНР, главы... Главы чего? Окупированных территорий? Да, наверное, оккупированных территорий? Оккупированных территорий Украины. Ну, вот, смотри, смотри, смотри, хорошо, смотри. Вот, вот, вот, знаешь, ты сейчас вот задел такой, знаешь, смотри, вот э, была такая вот фигня 2008 год 08 08, 08 0, 2008 вот Грузия напала на Северную Осетию. Я понял, но ну, про, про, про Украину то мы не договорили, ну, то есть вторглась или не вторглась? Ее попросили, она вторглась. вторглась, так получается? Ее просили, она зашла в помощь. А в помощь против кого? Нет, я... не против кого-то, за за людей. А что... Одна ракета. Это пиздец. Люди плачут. Помощь за людей. Так люди против Занецкой, этого? Луганской республики. Подожди, люди нет, люди я против? Да нет. Я против оскорбления, но я против, знаешь чего? То, что унижают народ, понимаешь? Подожди, люди. Украины, люди Киева против того, чтобы российские власти вторгались на их территорию. Киева и других городов против этого. Против того, чтобы... Но они в Киеве что ли? Кто? Но они же не в Киеве. Войска? Ну, русские войска. Но... А где они? Они же не в Киеве. А где они? ДНР, ВНР. Нет, уже в Киеве. А в Киеве? В самом, уже, самом уже, городе? Значит, уже в Киеве, конечно. конечно. Ну вот прямо... Из... Покажи ко мне фото. Давай. Я тебе, покажи видео, фото, видео. Видео. Я видео, тебе видео, видео сейчас покажу. Давай. Посмотри. Ничего себе, блин. А ты узнаешь, узнаешь обстановку, если я тебе покажу? Ты знаком с Киевом? Был в Киеве? Давай. Нет, я не был в Киеве. Я был в Испании, в Германии, в Чехии был. Ну, в правильно. Ну, да, см... войска зашли уже. Вот все. смотри, вот, например, разбитый колонны оккупанта под Херсоном. Ну вот под Херсоном, что сейчас происходит. Это российские войска уничтожены. Вот ты, по, по поводу ты говорил, а что же делает а, Украина. А вот что Украина делает. Еще раз генерал, На это, это вот это под да. Херсоном сейчас российские войска уничтожают. Киеве, а -а -а, вот российского ОМОНовцы, с а вот. Кемской области захватили. И вот кадры его допроса. А вчера мужик, а мужик где вчера орал, что 28 десантников взяли, 6 вер вертолетов сбили, груну дурак, блядь. Если шестая рота, блядь, 90 десантников против, блядь, ну полторы тысячи, блядь, воевали, блядь, этих. Ну! Как могут 28 сдаться, блядь? Ты крутый дурак, блядь. Не, ну реально нет. История же, правда? Mm -hmm. Я немножко не понимаю, о чем врагов. ты говоришь, но мы, мы, мы начали с того, что на Украину... Все-таки мы согла... соглашаемся с тем, что российские во... войска вошли в Украину или нет? Вот я сейчас показал тебе. Вошли, да. Вошли, да. Вошли по просьбе, правильно? А чьей просьбе я не пойму. Блядь, говорю, опять же, пушили ДНР, ЛНР. Но... Но это да. про российские же, чувак, которого туда поставила российская власть. Ну, я не спорю. Ну, Может, так какое быть, право я... он имеет отвечать за всех украинцев? Украинцев против войны. Кто, я? Нет, Пушилин, не ты. А, -а, а, ну смотри, а как нет? А он кто по гражданству? А, то есть кто, кто, кто бы не был, если гражданин этой стороны просят, то, в принципе, это... Ну... Российской Федерации, понимаешь? И он зовет на помощь. А, он... Смотри, а он, он миллион... подожди, он, он гражданин Российской Федерации, Мари, да, Пушилин? Смотри, миллион... Миллион Не-не, подожди, Пушили, он гражданин Российской <связь> Федерации, да? Наверное. А так куда он просит? Нет, это же ну, Украина. Ссори, нет, Зачем он на Украину просит? Ну я... Ну смотри, смотри. Люди в ДНР, в ЛНР, более миллиона человек. Они гражданины Российской Федерации. Они звали на помощь, правильно? Куда? И, куда ты, на помощь? Ты родные. В ДНР, в ЛНР, ну. Так в Украине же сейчас, в Киеве. В Киеве сейчас это происходит. Киев это не ДНР, ЛНР. Блядь. <связь> Да ты, блядь, блядь, это где? Кто, Киев? Ну, это столица Украины. Войска где? В Киев, Киев, город ты сейчас Киев. Мне вот, ты, сейчас, ты мне сейчас видео ну, показывал, а там нету Киева, реально, там, а, там же не было Киева. Нет, а ты Покажи как отличишь вот, Киев? Где Киев? А ты как мне вот хочешь доказать, что это в Киеве, например? Вот, вот ну, вот, докажи как-то, блядь, вот, я вот не понимаю, просто реально, просто я вот вроде как-то... Они говорят, дурак, ну, ну вот смотри, если ты не дурак, вот смотри, вот тебе кадры вот, из Киева. На подъезде Но... Киеву стоит к стоит огромное количество кол колонн просто военной техники российской. Ну вот, что ты хочешь вот здесь это был? У... Где? В Киеве был? Здесь, здесь, здесь я вижу просто колонну. Нет, нет, нет. -не. А каким образом ты хочешь а ты что? Житель, Чтобы... Зеркало, Чтобы... Чтобы стелла Киева стояла или что? Я они? не знаю, не знаю как, блин, хотя бы где-то... Центр Киева, например, блять, или не знаю, там, блядь, там въезд в Киеве. Вот смотри, вот жилой, вот дом, в ц... въезде, вот жилой в дом в Киеве, вот жилой дом в Киеве. А это где? А какая улица в Киеве? А я сейчас тебе скажу. На какой улице это? Давай, я сейчас, блядь, забью тоже, блядь, я сейчас взгляну, потому что, блядь, это хуйню ты сейчас несешь, реально. Скажи мне адрес этого дома. Ну, сейчас найду я тебе Город Киев. Если это давай, давай, важно, давай. то я сейчас найду тебе адрес. Ну, давай. Да не найдешь ты его, так это пиздешь, потому что. Серьезно? Я понял. Ты же взрослый человек, ты как должен думать, я не знать, Своей башкой, блядь. Я понял. Ладно, спасибо тебе за диалог. Все, мы Да поняли. пожалуйста, нет, нет, давайте. Просто, блин, чуть парни, реально, фейком. Ну не не стоит верьте, двери, реально, не блядь. Стоит двери. Все, согласно Такого нету в Киеве, такого дома. Я понял, ну, ну, согласен. Спасибо. Все, Все хорошо, Спасибо. Самое главное, не болейте. Давай. Все, спасибо. Ребят, сложно, конечно, с нашими соотечественниками общаться. Вот, вот этот человек, он, ну, как вы, как вы поняли, собственно, он из России, он говорит, что... Ну, то есть, вообще, понимаете, когда им нужно доказать, что Путин красавчик, много аргументов и подтверждений тому не надо. Просто говоришь, что... Посмотри, что было в Советском Союзе, что было до него и сейчас. Сейчас войны в России нет, сейчас пенсии получаем стабильно, ну, пускай они 100 долларов, да, Зарплата, ну, пусть там у него выше, он не верит в то, что по средней по статистике в России, там, 30-35 тысяч то вы, наверное, с ней не согласитесь. Много доказать не надо. Если мы хотим доказать, что, ну, вот то, о чем мы сейчас говорили, он говорит, ты мне дай дом, ты мне дай... Ну, дом, он, адрес есть, просто я не хотел на него много времени тратить, потому что мы сейчас с нашими грамотными, современными, мудрыми соотечественниками, социальными пообщаемся. Ну, вот такой вот эпизод имеется. Это, конечно, все реально мне невероятно, вы не представляете, что у меня внутри, просто кипит. Невероятную тревогу мне это все, какое-то отчаяние придает, тяжело подобрать слова, потому что очевидные вещи, вот смотрите, белое, белое. видите, белая-белая бумага, он говорит, ну где белая-белая, ну ты чего взял белое? тебя кто в школе научил, что это белый цвет, и все, и, и какие тут аргументы придешь, нет аргументов, правда, нет. Ну где ты находишься? А в Киеве сейчас нахожусь. Блин, брат, а ты местный? Нет. А что ты там делаешь? Ну, сейчас что делаю? Сейчас укрываюсь от бомбежек российских. Ле, вот я сейчас несколько человек тут спросил, на самом деле, типа, как вы, ну, все русские попались. Я спрашиваю, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Украине, и все почему-то хором отвечают, типа, нам все равно, типа, пятое-десятое. Честно, я не сторонник этого, я это вообще близко не поддерживаю, потому что мой маленький народ, это все прошло уже, проходило 1994 -го года. И я это никак не поддерживаю. Ты И желаю есть, вам да? терпения, чтобы все было хорошо, чтобы прошли эти войны. Нет, ну вопрос mm. даже даже знаешь не в том поддерживаешь ты или нет, а вопрос в том, ну считаешь ли ты, что Россия проявляет агрессию, или ты считаешь, что ну как Конечно, ты? Я считаю. Вопрос в этом, потому что мы вот ты наверное первый из тех немногих, с кем нам сейчас удалось пообщаться, который ну честно это, это признает, потому что остальные россияне с кем нам удалось побеседовать они говорят что ну, просто какую-то чушь вообще не несуразную которая а, вообще никак не складывается в предложение говорят о том что что а это нормально проявлять свою силу а это нормально заходить Вы, на да чужую заупались. территорию. я считаю что в 21 веке вообще такие вещи но ну, а, опасно обсуждать то есть страшно мы не должны такие вещи обсуждать ядерное оружие это страшные вещи ну, нас никого да. не будет в живых, не останется, поэтому мы Конечно. не должны вообще эти слова озвучивать. В, в Украине есть свой президент, которого избрали, хороший он и плохой, это не другому государству решать, не вам, Понятно. не кому-то еще. Это Да, мы Понятно. его избрали, и, пожалуйста, ну, не лезьте к нам, я вот о чем говорю. И мне кажется, эти, эти вещи, они, они очевидны, и с ними сложно поспорить, но, однако... Ты единственный, кто с этим не спорит, а мы, а мы просто с каждым, я никого не переключаюсь, кто, кто, кто с нами беседует, мы ну, примерно по, по, одном, по об одном и том же говорим. И ты единственный, кто согласился да, с, с очевидными вещами. Народа избрали, президент избрал народ, то есть никто не виноват, виноват народ. А какой он президент, это не нам решать, потому что мы не, не уходим в ваш народ, потому что я, например, чеченец. Там, тот, кто судит вашего президента, он русский, что-то. мы не украинцы. Но я поддерживаю украинский народ из-за того, что я очень уважал Сашко Белого. Может, услышали про него? Да, да, вот. да. Сашко Белого я уважал и буду уважать Царство небесное Я всегда считаю грузинский народ и украинский народ своим братским народом. Сто процентов, сто процентов. 100%. А, так потому и... что в тепловые времена у нас была война но в 1994 году, была у нас ожесточенная война, и украинский народ, те, которые могли, приезжали, воевали против оккупантов русских, те, которые не могли, уезжали и их приняли и в, и в Украине, и в Грузии, и в Казахстане, как братья приняли, и вообще дали жить спокойно. Поэтому я не буду говорить ничего, но я не сторонник этой войны и близко не сторонник России. Я никак не поддерживаю, мои да. рамки не вмешается Слово Россия. Спасибо да. и на этом. Спасибо большое за диалог. Пожалуйста. Очень было приятно услышать. Да. Спасибо. Пока. Всего пока. И... Хорошего и... дня. Пока-пока. И... И... Пока. Ребята, ребята, никого абсолютно не переключаем. То есть вот прям чеченец нам попался, который, ну, вы слышали, что сказал, что что тут комментировать. Собственно, он ничего. Вот понимаете, насколько это вот даже сейчас для нас и это такое опасное явление, понимаете? Он сказал очевидные вещи. Он сказал очевидные вещи, а мы уже восторгаемся тем, что он сказал. Он ничего особенного не сказал. Он просто сказал ну, очевидные вещи и согласился с тем, что одна сторона не должна вступать на территорию другой страны, она не может ее оккупировать, она не может применять оружие. Ну, то есть, очевидные вещи. И уже на фоне того... Как мыслят другие люди, вот хотел вот так показать, вот так. Как мысли другие, где-то в каменном веке просто люди живут. Да, мы сильны, мы должны свою силу показывать. Ребята, свою силу хотите показывать, сильные вы. Ну, ка идите на ринг, пожалуйста. Идите. Благо, сейчас вон в России, в интернет-пространстве огромное количество этих там промоушенов создано. Идите туда, показывайте свои силы, показывайте, какие вы классные бойцы, проявляйте всю, всю свою мощь, злость, агрессию там. В обратном меня никто все равно не переубедит. Вы можете сколько угодно. Не соглашаться с моим мнением, там, отписываться, подписываться. Ваша подписка ни на что, ребята, не влияет. Это просто мой канал, это вот рупор, где я могу высказать с вами, И мне чуточку, правда, становится легче. Поэтому, как хотите, воспринимайте. подписывайтесь, подписывайтесь, соглашайтесь, не соглашайтесь в комментариях. Это тоже ваше право. Но мое это мнение точно не изменит. Очевидные вещи я могу замечать, я могу анализировать их. У меня есть высшее образование, кто-то недавно писал. Писал в комментариях в Инстаграме, ты учился и не доучился, так и высшее образование Асила. Асила, ребята, даже полтора, если бы это не этот преступный режим, извините, уж что я так часто про это говорю, но не могу это не добавлять. Дед... Не этот дедушка, старый. да, то я бы и второе высшее образование получил, а может быть и третий. Когда-нибудь и получу, знаете, но в любом возрасте это можно сделать. Когда-нибудь Россия станет свободной, я обязательно вернусь, я кончу и одно, и еще одно высшее. Учиться я люблю, мне это нравится.